Здравствуйте, я Оксана Шварц, руководитель направления по работе с персоналом компании Advogis. Сегодня мы с вами поговорим об адаптации сотрудника на новом рабочем месте. Адаптация – это период, когда сотрудник знакомится, знакомится со своими задачами, знакомится с людьми, с которыми придется ему сотрудничать. Кроме того, сотрудник знакомится с особенностями, спецификой работы, знакомиться с бизнес-контекстом, ну, то есть погружается в рабочий процесс и в ту атмосферу, в которой ему придется работать. Адаптация – это процесс, в результате которого человеку становится комфортно работать на этом месте с этими людьми в этой компании. Это больше про состояние души, что ли. Адаптация у всех длится по-разному. У кого-то она проходит быстро, у кого-то долго. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько новый сотрудник знаком с теми задачами, которые ему предстоит выполнять. Если задачи ему хорошо знакомы, то, как правило, адаптация непродолжительная. Ему остается только познакомиться с людьми, с которыми он будет сотрудничать, и, ну, познакомиться с какой-то спецификой и всего лишь. Если же у сотрудника недостаточно каких-то знаний, умений, навыков, то, конечно же, адаптация будет продолжаться дольше, поскольку ему нужно будет приобрести необходимые для работы знания, умения и навыки. В зависимости от профессионального уровня сотрудника, его знаний, умений и навыков, адаптация может проходить по-разному. В каких-то случаях новому сотруднику потребуется наставник или ментор, который, собственно, и будет ему помогать в развитии необходимых знаний, умений и навыков и поможет ему получить всю необходимую информацию для работы. А в каких-то случаях сотрудник не будет нуждаться в наставничестве, ему достаточно просто познакомиться с задачами и приступить к работе. Разница получается адаптация от наличия или отсутствия наставника, Ментора, который сопровождает период адаптации у новичка. Как правило, первый день работы в компании сотруднику дается информация о компании в целом, о бизнес-процессах компании, об истории компании, ну, какая-то общая информация, и идет знакомство общее с теми людьми и с теми инструментами, которые ему в работе Пригодятся Дальше уже а, первая неделя – это погружение непосредственно в задачи и погружение в взаимодействие, опять-таки, по реализации этих задач. Цель адаптации – это выйти на необходимый уровень производительности, ну, эффективности и самостоятельности у сотрудника. И причем эта цель совпадает как у сотрудника, так и у его руководителя. В некоторых компаниях, например, как в нашей, есть целые программы по адаптации новых сотрудников. Первый день мы всегда посвящаем введению в компанию И рассказываем о сотруднику, ну, общую информацию о компании, истории, бизнес-процессах О том, как мы живем, как мы работаем в компании Дальше уже идет знакомство с командой или с группой, или с отделом, куда новичок выходит И знакомство с теми задачами, которые, которые перед ним будут стоять Дальше руководитель ставит определенные Цели и задачи на весь испытательный срок, ну или на период адаптации. И после этого идет сопровождение, либо с наставником, либо без наставника, идет сопровождение нового сотрудника. Фиксация контрольных точек по реализации задач, подведение итогов, ретроспектива, постоянное обсуждение взаимодействия с сотрудником, дается регулярная обратная связь, что получается хорошо, что можно улучшить, на что обратить внимание. Важно новому сотруднику не только справиться, ну, освоить новые задачи, но еще и м -м, адаптироваться в коллективе, выстроить необходимое, необходимое взаимодействие с теми сотрудниками, с которыми он будет совместно выполнять задачи, которые перед ним стоят. Здесь могут возникать некоторые сложности, а не у всех это получается сразу. Ну, почему? Потому что люди разные, ко всем нужно найти подход. Со всеми нужно договориться, учесть их особенности. Но опять-таки цели здесь совпадают, как у сотрудника нового и руководителя, так и здесь у коллег и новичка цель, как правило, совпадает. Как можно быстрее прийти к взаимопониманию и к достаточному быстрому оперативному выполнению задач, которые стоят перед ними. Адаптацию можно считать успешной в случае, если сотрудник справляется со своими задачами и делает это самостоятельно. То есть участие ментора или руководителя становится все меньше и меньше и меньше. Он выходит на необходимый уровень самостоятельности, справляется совсем качественно и в срок. Для того, чтобы адаптация прошла успешно, что необходимо? Необходимо, чтобы сотрудник, новый сотрудник, знал, какие задачи перед ним стоят и какие критерии, оценки, будут. То есть, каким образом руководитель будет его оценивать? Ну, успешно он выполнил задачи или неуспешно? Для этого я рекомендую запрашивать у руководителя всю необходимую информацию. Это может быть как информация по задачам. Например, непонятно, что делать, как. Запрашивать инструменты, материалы, ресурсы, которые, которых не хватает для реализации этих задач. Запрашивать совета, например, по взаимодействию в команде, в группе, в отделе, в коллективе. Главное, чтобы ожидания у нового сотрудника и у руководителя совпадали. Например, руководитель хотел бы, чтобы сотрудник адаптировался, ну, то есть вышел на нормальный и необходимый уровень результативности и производительности за три месяца и Сотрудник тоже понимал, что у него есть три месяца, в течение которых он может знакомиться, задавать вопросы, допускать ошибки, исправлять их. Вот это и есть оптимальные условия для адаптации, когда ожидания у руководителя у сотрудника по сроку адаптации совпадают. Я могу с уверенностью сказать, что адаптация сотрудников с инвалидностью ничем не отличается от адаптации людей, у которых нет никаких особенностей. Как подготовиться к тому, чтобы случилась ситуация успеха и адаптация прошла как можно быстрее? Тут все просто на самом деле. Во-первых, настрой. Вера в себя. Вера в то, что у вас все получится. Знание того, что на той стороне вас очень заинтересованы. Вам сделали предложение о работе, вас ждут и вам помогут совершенно точно. Руководитель а, или наставник а, предоставит всю необходимую информацию для того, чтобы все случилось. У нас в компании работает ряд сотрудников а, с инвалидностью. Ну, вот, например, девушка с нарушениями слуха. А, это пример очень успешной адаптации. А, она достаточно быстро прошла испытательный срок, справилась со всеми задачами, которые перед ней стояли на испытательный срок и сейчас это полноценный специалист, который результативен, который получает удовольствие от работы и с ним комфортно взаимодействовать как руководителю, так и команде, в которой она работает. Как представитель крупной компании я могу сказать, что нам mm. все равно, какой кандидат перед нами, с особенностями или нет, с инвалидностью или нет. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый, пришедший к нам в компанию, успешно адаптировался как можно быстрее и было комфортно как новичку, так и коллективу, в который он пришел. Если у вас есть предложение по работе, двигайтесь, идите в эту компанию. Да, вас ждет период адаптации, а, возможно, он будет некомфортным, но стремитесь, делайте свою работу хорошо, задавайте вопросы, просите помощи у руководителя, наставника, HR-специалиста, и у вас все получится. Верьте в себя, это главное.